здравствуйте с вами елена феоктеста центра финансовой культуры поговорим сегодня об отношениях на работе нужно с коллегами вести исключительно общение на вы или допускается форма дружественная на ты а как быть руководителю имеет ли он право общаться со своими подчиненными на ты или исключительно нужно соблюдать субординацию у меня был очень забавный случай на работе когда я работала в холдинге и двигалась там по карьерной лестнице будучи уже за Заместителем генерального директора, работав там более 8 лет, я общалась с одной женщиной из бухгалтерии и часто ей помогала по каким-то личным вопросам, по ее каким-то личным домашним перипетиям. И вот уже вернувшись там из очередного отпуска, она с радостью расспрашивала меня, как я отдохнула, конечно же, проявляя не сколько, не сколько такие отношения коллег, а более дружественные отношения, было видно ее искреннее участие. И уже в какой-то момент она не выдержала и сказала, «Лена, мы с вами уже более 8 лет знакомы и работаем вместе. Может быть, нам пора перейти на «ты»?» Дело в том, что у меня в профессии юриста так сложилось уже. На автомате все время форма на «вы» идет с коллегами или с сотрудниками. Ты я допускаю с людьми, которые уже больше со мной как друзья, ну и, конечно, для своих подчиненных. Здесь, понимаете, нет какого-то четкого ответа. Очень важно, что когда у вас есть определенные взаимоотношения с работодателем или с начальником, и если они на «ты» у вас и дружественные, важно, чтобы никто не злоупотреблял этим. Если работодатель вам тыкает и когда вы ошиблись, он повышает на вас голос, конечно, это неприятно, конечно, это стоит избегать, ну, хотя бы элементарно тем, что то давай договоримся, дорогой, что ты не будешь на меня орать, а просто укажешь мне на мои ошибки. Ну а если у вас ситуация иная, вы со всеми, на вы, но при этом вы все равно продолжаете нарушать какую-то субординацию или дисциплину, не выполнять вовремя задачи и поручения, то я не думаю, что это будет важно, как вы общаетесь на работе, на ты или на вы, для работодателя. Он, скорее всего, будет с вами расставаться просто как с не очень хорошим сотрудником, который не справляется с своими обязанностями все-таки ключевое на работе это выполнение обязатель обязанностей которые были вам внедрены если ваша жизнь рабочая состоит в основном из чаепитий немножко провокационно не правда ли то работодатель будет к вам уже относиться соответствующим образом и если у него будут нелегкие времена то вполне возможно что вы пойдете в первых рядах на увольнение ну а если вы хорошо справляетесь со своими обязанностями если вы Время делаете свою работу и действительно приносите результат на предприятии, то я думаю, что многие э, шалости в виде каких-то э, каких дружественных отношений вам легко простят и не будет никто вас в этом упрекать. Потому что самое главное, вы очень хороший сотрудник. Подведем итог. Самое главное, чтобы вы были хорошим специалистом и вовремя выполняли свои обязанности. Если же вы являетесь руководителем и ваши подчиненные очень плохо справляются со своими обязанностями, то, на мой взгляд, уважительная форма общения «вы» позволяет им лишний раз на вас не обидеться и не допускать самосаботажа в выполнении задач, которые вы им ставите. Давайте об этом поговорим 24 апреля, я проведу грандиозный вебинар на тему личные финансы на автопилоте. Мы не будем, я не только буду рассказывать, как э, вести бюджет, как учитывать расходы, но а также обязательно буду говорить о том, а как увеличивать зарплату или доход в бизнесе, э, куда инвестировать, а куда инвестировать не стоит. До встречи 24 апреля и обязательно подписывайтесь на нашу рассылку в соцсетях ВКонтакте или же же на сайте финкульт.ру. Счастливо.